приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и в эфире у нас еженедельная рубрика прогноз на неделю и мы с вами рассмотрим период с 22 по 28 августа что нам готовит и какие будут рекомендации в первую очередь хочу сказать что нас ожидает очень продуктивное время особенно это дни с понедельника по пятницу. Это тот период времени, когда лучше сфокусироваться на том, чтобы получить результат в тех делах, которые вы начали ранее. А также по возможности завершить те проекты, которые уже в принципе подходят к логическому завершению. Это в принципе тот период, когда очень хорошо разгружать себя от... Ненужных дел, ненужной информации, ненужных вопросов, от всего того, что отнимает ваше время и усилия, но по сути не представляет уже в вашей жизни какой-то особой ценности. Поэтому неделя нас ожидает очень важное и в контексте тех аспектов и астрологических событий, которые у нас будут происходить, важно заняться также и планированием новых дел. Поэтому вот этот этап чистки и завершения, он э, у нас для того, чтобы вы максимально были готовы и открыты к чему-то новому и очень интересному. В понедельника по среду будет усиливаться концентрация внимания, интуиция, поэтому не теряйте это время зря. Этот период подходит для того, чтобы погрузиться в обучение, заняться решением сложных вопросов. Вы буквально как сыщик можете докопаться до сути. Это тот период времени, когда вас крайне сложно обмануть, обвести вокруг пальца. Это тот период, когда вы видите насквозь ситуацию, вы можете разобраться в любом вопросе. Поэтому однозначно. Используйте данный период для того, чтобы решить задачки со звездочкой. Также это время идеально подходит для того, чтобы разбираться с финансовой документацией и решать в принципе любые вопросы, связанные с деньгами и точностью. Период с понедельника по среду интересен еще тем, что вас буквально может находить нужная информация, и получая это известие, эту новость, вы будто бы получаете пазл, который дополняет уже существующую картину и позволяет вам видеть ситуацию более глубоко и объемно. Поэтому время очень интересное, и вы можете проводить исследовательскую работу, погружаться в любые сложные вопросы, которые требуют терпения и проницательности. К слову, это прекрасный период для того, чтобы завести новые контакты и знакомства, которые впоследствии будут очень полезными. Но также хочу сказать, что э, кто-то из вашего окружения может э, проявить себя в каком-то необычном для вас свете. Возможно, определенным образом это повлияет на вашу жизнь. Э, это тот период времени, когда... Вы можете найти выход из трудной ситуации, из трудного для себя положения, и таким образом почувствовать облегчение. И это, знаете, тот вариант, когда снимается какая-то сложная задача, которая длительный период времени вас обременяла, и это высвобождает энергию для чего-то нового. Поэтому однозначно нужно будет перевести фокус внимания с одной темы, на которую вы концентрировались довольно-таки продолжительный период времени, на что-то совершенно другое, в чем лично для вас будут перспективы для развития в ближайшее время. Во вторник Солнце переходит в знак Деву, и наступает тот период, когда мы концентрируемся на совершенно обыденных делах, на рутине это тот период времени, когда мы хотим выполнять поставленные перед нами задачи максимально качественно. И это тот период времени, когда очень хорошо следить за своим здоровьем и самочувствием. В целом солнце переходит в знак Деву каждый год в одно и то же время. Соответственно, это тот период, когда мы собираем детей в школу, когда мы завершаем какие-то важные дела на даче. То есть это и есть вот та наша рутина, да? И, соответственно, не исключение будет и этот период. К тому же время наступает очень миролюбивое, когда мы принимаем те вызовы и задачи, которые возникают перед нами, а также сохраняем хорошие отношения с окружающими людьми. Дева как знак имеет две такие характерные очень черты. Первое, это, конечно же, планирование, поэтому данное качество может усиливаться в каждом из нас и появится желание составить четкий план действий. И поэтому планируйте, что вы собираетесь делать до конца осени, до конца 2022 года и так далее. К тому же, это период, когда э, наблюдается порядок в делах. Мы не хотим тратить время на второстепенные вещи, на те вещи, которые не будут приносить для нас пользу и результат. Поэтому период можно назвать крайне эффективным, и в ближайший месяц так точно мы будем ощущать влияние этих энергий, и, соответственно, мы будем стремиться к тому, чтобы не тратить ни минуту зря, а максимально направлять свои усилия на то, что для нас полезно, и на то, что даст впоследствии возможность получить результат. В пятницу по воскресеньям. Наш эмоциональный настрой будет меняться. Это период, когда внутри могут появляться волнения, то, что выбивает нас из колеи. И порою это могут быть внешние факторы, такие, например, как известия определенные, или действия другого человека, которые именно таким образом нас задевают и вызывают такие реакции. Либо же это может быть наше состояние, как желание перемен, или же какая-то спонтанная эмоция, которая заставляет нас принимать неожиданные для себя решения. Поэтому в этот период будьте максимально бдительны. Во-первых, не стоит разрывать существующие отношения ради каких-то новых сиюминутных увлечений. В целом этот период можно назвать довольно сложным для брака и отношений, особенно это касается союзов, которые и так эм, являются нестабильными, а также союзов, которые сформировались не так давно. Это может создавать определенные вызовы в ваших отношениях, с которыми вам нужно будет справиться. Также в этот период времени могут появляться и новые связи, новое знакомство. Но вам стоит, скажем, очень аккуратно и бдительно относиться к ним. Скорее всего, они будут недолговечными, и они постоянно будут подлежать вашей переоценке. То есть то, как вы воспринимаете человека при первом знакомстве, при первой встрече, это все будет очень сильно и кардинально меняться в процессе вашего дальнейшего общения. Скорее всего, те планы, которые вы имеете в этот период, они тоже будут меняться, поэтому не стоит в это время вот что-то быстро решать и сразу же стараться это воплощать. К тому же стоит соблюдать внимательность в решении финансовых вопросов, это время неблагоприятное для крупных трат, покупок, вложений финансовых, так как все может идти не по плану, стоимость может быть завышенной и впоследствии вы будете не удовлетворены результатом. Это обычно те ситуации, когда мы впоследствии считаем, что деньги были потрачены зря, что оно того не стоит. Или же спустя какое-то небольшое количество времени вы осознаете, что можно было бы то же самое купить, например, дешевле, если бы было чуточку больше терпения. Поэтому набирайтесь терпения, оно вам очень пригодится как в контексте отношений с другими людьми так и в контексте финансовых решений. Особенность этих дней заключается также в том, что у вас будет очень большое количество энергии. И, конечно же, в таком состоянии, как правило, хочется начинать что-то новое. Делать то, к чему возникает наибольший интерес на данный момент времени. Но в то же время, если следовать вот такому внутреннему порыву, вы рискуете начать массу новых дел не завершив старые и соответственно это создаст кучу нерешенных вопросов поэтому лучшим решением в этот период будет сконцентрироваться на чем-то одном выберите одну цель которой вы готовы посвятить себя в этот период также Окружающие могут раздражать вас своей медлительностью, тем, что они долго принимают решения, слишком вяло выполняют задачи. Если вы хотите что-то сделать, лучше сделайте это сами. В этот период будет крайне сложно делегировать, а также выполнять какую-то работу сообща. Лучшим решением будет взять ответственность на себя, и ориентироваться на свои желания и возможности. Также стоит взять во внимание еще такую отдельную тему, это критика. С одной стороны, будет желание в конце недели покритиковать, но с другой стороны, будет наблюдаться сверхчувствительность к тем словам, которые вас задевают и обнажают не самые приятные стороны вашего характера. Поэтому эм, создается такая... Почва для ссор и конфликтов, период, когда можно легко задеть другого человека и а, когда может возникать недопонимание на ровном месте. К слову, в субботу нас ожидает новолуние в знаке Дева, и новолуние это будет в квадратуре к Марсу. Поэтому, во-первых, те дела, которые вы начинаете в конце недели, они будут иметь очень резвую динамику, то есть это все будет развиваться очень быстро. Но при всем этом вы можете не доводить впоследствии эти дела до конца, вы можете так и не получить результат из-за спешки, из-за каких-то неучтенных факторов, из-за того, что... Скажем так, какие-то моменты в процессе могут вас раздражать. Скорее всего, по данному новолунию вы столкнетесь с тем, что будут возникать какие-то новые идеи, ситуации, которые будут требовать немедленного решения и вашего максимального вовлечения в этот вопрос. В то же время, это новолуние не является плохим. Все-таки, если рассматривать его в контексте краткосрочных планов и затей то оно очень и очень таки продуктивно, поэтому старайтесь фокусироваться на чем-то одном, во что вы можете вложить силы, и впоследствии быстро получить результат. Таким образом вы сможете извлечь максимум позитива из этого астрологического события. В то же время, если мы рассматриваем данное новолуние в контексте длительных финансовых вложений, то есть риски, поэтому не спешите и хорошенько все обдумайте. Кстати, о новолунии я сниму отдельное подробное видео, как всегда, так что ожидайте, скоро оно появится на моем канале. Пока что давайте продолжим тему прогноза и поговорим более подробно о выходных. Выходные предполагают некую эмоциональную закрытость и опять-таки... Есть те, кто почувствует данный аспект как холод в отношениях, дистанцию и то, что не хватает любви и внимания со стороны партнера. Но если рассматривать союз людей, которые уже длительный период вместе, то они наоборот могут сблизиться в этот период и почувствовать взаимную поддержку и возможность быть вместе. Что касается финансов, то не стоит брать на себя новые обязательства, непосильные финансовые задачи. Это хорошее время для того, чтобы выполнять те обязательства, которые вы взяли на себя ранее. Это может быть уплата долгов, кредитов, это может быть возврат каких-то средств. В целом это хорошее время для того, чтобы навести порядок в финансовых делах и снять из себя вот такой груз что вы что-то должны что вы что-то обязаны кому-то отдать вот подумайте да что это может быть конкретно в вашей ситуации и почувствуйте вот это облегчение когда вы выполните эту задачку этот пунктик ну что ж на этом буду заканчивать данное видео очень надеюсь что данные рекомендации окажутся для вас полезными, обязательно подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующее видео. Будем с вами на связи, всем пока-пока!